всем приветик сегодня у нас видеоролик о том как правильно копить кристаллы и как правильно их получать вообще откуда можно получать с помощью каких фишек их можно получать больше ну и об этом всем по порядку Давайте сначала я вам покажу сообщество, которое создано буквально два дня назад мною, но оно уже имеет очень интересные гайды, которые вам я советовал бы почитать. Также мы здесь публикуем новости и почноуты переводим. Будет интересно вас видеть в нашей группе. Что ж, приходите к нам по ссылке в описании. Я вас жду. Она, эта группа, для вас будет новым гнездышком! в котором вы будете получать информацию об игре и ее фишках. Также я здесь публикую свои видеоролики. Если вы не увидели уведомления в YouTube, то вы здесь можете увидеть данный гайд и в удобном месте пересмотреть его, если вдруг его решили пересмотреть. Ну что ж, давайте начинать. Первый вариант, где вы можете получить ваши кристаллы, это ежедневные миссии. Проходя ежедневные миссии, вы сможете получать по два кристалла в день. Это гарантировано. То есть, проходя учё... участие в бойцовском фестивале, один раз заходя на арену, то есть в день, вы будете получать один кристаллик. Также, проходя бесплатный этап, Пять раз в день вы будете также получать один кристаллик. В неделю у вас получаться будет 14 кристаллов, что довольно неплохо. Следующий вариант, где можно получать ваши кристаллы. Кристаллы за достижения. Во всех миссиях, во всех ваших активностях будут засчитываться определенные достижения. Достигая новых высот, вы будете получать новые и новые ресурсы, новые и новые награды и кристаллы в том числе. Вот мы видим сейчас, у меня в скором времени будет 4 кристаллика за достижение 48 ранга в этой игре, а также 4 кристалла за 44 миллиона золота, полученного в данной игре за весь период моего существования в этой игре. Это уже 8 кристаллов. Таким образом, на старте вы можете получать довольно быстро кристаллы, потому что они буквально сыпятся. И достижения получать на стартовом этапе очень и очень просто. Далее, также за очки достижения вы будете получать гарантированно еще дополнительно 10-20 плюс кристаллов за ачивки. То есть у меня в скором времени 3500 порог будет, и я получу 20 кристаллов. Дополнительно к своим 306 кристаллов. Это очень и очень неплохо. Таким образом, в начальных этапах вы будете получать кучу всякого хорошего барахла с достижений, с задач ежедневных. И вы сможете получить с помощью этого, ну, около 500 кристаллов, я думаю, точно сможете получить, если вы не будете тратиться. А тратиться вам придется иногда, то есть... Первые два баннера, естественно, я бы посоветовал бы открыть по одному разу. То есть стартовый баннер за кристаллы, которые вам бесплатно даются. И также вам еще второй подарок от Элизабет будет 30 кристаллов. Их вы тоже потратите на какой-то баннер, а можете не тратить в принципе. Но для того, чтобы у вас был хоть стартовый капитал персонажей, я вам советую потратить эти 60 кристаллов в начале игры для получения хоть каких-то персонажей. Но можно и не тратить, пробуя реролить ваших персонажей таким образом, чтобы у вас были очень неплохие персонажи. Но об этом в другом видео. Также вы в каждой вкладке будете получать по определенному достижению, получая за это кристаллы. Об этом мы поговорили. Также у нас события часто идут. За прохождение 100% события вы будете получать кристаллы. Тоже неплохо. Вот мы видим сейчас у нас идет 1, 2, 3, 4. 4 события, где вы можете получить по 2 кристалла. 2 на 4, 8. 8 кристаллов за события. А также у нас идет еще события в нашей э, вкладке событий, где мы будем видеть, что... Мы можем получить э, кристаллы за пробуждение снаряжения, к примеру. Два кристалла в день мы, если будем получать, это будет тоже неплохо. И такие вот события часто у нас появляются. Вот сейчас вот у нас 17 часов осталось данного события. Так что если вы успеете сделать его, то получите два кристалла еще дополнительно. Очень часто у нас здесь появляются разные события где вы можете получить хорошие подарки ну и кристаллы соответственно то есть не пропускайте события где у вас хоть какой-то шанс есть на получение кристаллов также следующий вариант где вы можете получить ваши кристаллы проходить миссию и сюжетки в ну собственно в основной компании и дополнительные в деревне Получая кристаллы за прохождение сюжетки, вы будете открывать новые города, новые ежедневные миссии и получать возможность получения дополнительных кристаллов. То есть, если вы не пройдете все деревни хотя бы по одному разу, то есть сюжетку не закройте хотя бы до шестой главы, то у вас не будет открыта возможность получать два кристалла в день. Запомните. Далее. У нас... Если вы будете проходить все деревни на 100%, вы будете получать, естественно, кристаллы 30 штук за 100% вашего прохождения всей деревни. Ну и также, если вы будете проходить э, побочные квесты, вам там еще дополнительно насыпется огромное количество кристаллов. Вот кристаллики. Э, далее, где у нас еще? Ну, вот у нас здесь много кристаллов, на самом деле, дается. Просто неимоверно много. Ну, а также, если вы будете проходить нашу сюжетку, плюс дополнительные квесты, вы будете получать еще дополнительно кристаллы за прохождение первого определенного этапа миссий То есть еще за это вы будете получать кристаллы. Таким образом, у нас сейчас 6 глав, из которых 5 глав вы можете закрыть на 100% и получить по 30 кристаллов гарантированно с 100 процентов это 150 кристаллов и плюс еще сейчас на следующей неделе скорее всего завезут нам первую миссию шест... ну, которая который не достается естественно в шестой главе и новой миссии седьмой главы то есть у нас еще будет вариация получить кристаллы вот мы видим сейчас у меня все закрыто осталось только красные миссии и остается мне только ждать, когда же нам придет эпизод 109, чтобы я закрыл и получил 30 кристаллов своих заметных. Вот такие вот у нас способы с помощью деревень получить. Следующий способ, естественно, донат. Я бы не советовал вам покупать алмазы, но все-таки для некоторых случаев, может быть, вам это и в Плюс. С учетом того, что у нас сейчас идет ивент на плюс 100% к донату вашему, а если вы еще первый донат только будете делать, то у вас еще будет билетик SSR для персонажа. То есть вы, получая в данный момент, если вдруг задонатить решите, вы получаете плюс 100%, то есть в 2 раза больше награду кристаллов и еще билетик. Неплохо, я бы сказал, но дорогие цены я бы вам не советовал все-таки так сильно тратиться. Далее, где еще можно получать? Естественно, получать кристаллы можно на арене. Переходим на арену, PvP, и ждем, как у нас загрузится наша арена. На арене вы сможете за рейтинг ваш, за ваше положение в списке топов, будете получать еженедельно подарочные кристаллы. Таким вот образом, сейчас мы посмотрим недельная награда. Чемпион, к примеру, первый сможет 60 кристаллов в неделю получать, мастер первый 50 кристаллов, платина первая 42 кристалла, ну и так далее. От 10, по сути, до 60 кристаллов в неделю вы спокойно сможете получать, если вы достигнете определенного ранга и рейтинга в данной недельной награде. По сути, от вас ничего больше и не требуется. А также, если вы будете в бойцовском фестивале элитном принимать участие, то вы будете получать валюту PvP, то есть вы сможете получать возможность покупать наковальни для перед точки, ну и еще 2,5 миллиона примерно, 2 200 будете получать за то, что вы просто первое место получили платина и все остальное вы будете получать всего там по 500 по 200 ну, 200 это вообще ни о чем лучше все-таки получать за золото хотя бы ну или за платину потому что это будет уже более-менее как-то выгодно но в любом случае любые монетки вам в помощь будут вот здесь вот вы можете получать ваши кристаллы следующий вариант где вы можете получать кристаллы переходим в Мир. Но сначала в таверну я забегу, потому что я вам должен еще раз напомнить, что в таверне у нас есть такая функция, как подойти к Веронике и приз... позвать ее. Когда вы зовете Веронику, вы не тратите ваши кристаллы. Запомните, бесплатных приглашений в день одна штука. У меня много вопросов было по поводу этого. Стоит ли тратить кристаллы на приглашение Вероники? Естественно, я отвечу нет. Зачем тратить, если вы можете накопить побольше на следующий день, призвать ее и продать подороже уже целым скопом. Вот это вот я самое важное вам должен был сказать по поводу Вероники. Ну а теперь переходим в нашу локацию. Смотрите, у нас есть множество разных мест. Тайное гнездо там три тайные трясины, ну и так далее. Места, где вы будете проходить дополнительные сюжетные миссии, ну и не только. Переходим, к примеру, в битву с боссом. О чем я хотел бы вам сказать в данном месте. За прохождение каждого из этапов вы будете получать награду два кристалла за прохождение первое, и плюс еще два кристалла будете в достижениях получать за то, что вы пройдете без смертей. То есть за каждый этап Раз, два, три. Вы будете получать по 4 кристалла. Запомните, 4 кристалла это неплохо. 4 не неплохо, потому что у нас 3 миссии. 4 на 3 12, 12 кристаллов просто с одного места. Если вы сможете пройти без проблем вообще 12 кристаллов, вот вам еще дополнительные кристаллики. Также за прохождение бесплатных миссий вы будете также получать кристаллы. Вот у меня, к примеру, незаконченная миссия высокого ранга. И вот, вот здесь вот у меня награда «1 кристаллик». И также у вас везде будет награда «1 кристаллик» находиться. Вот здесь вот у меня бесплатный «Беги Хоук». Не забывайте проходить в каждом этапе по одному кристаллику награда за первое прохождение. Это неплохо. Больше одного раза проходить нет смысла данной миссии. Но только если вы не выполняете бесплатные задания на кристаллик. То есть пройти 5 раз бесплатные квесты. Ну что ж, вот таким вот образом вы будете получать кристаллы. Также вы будете получать кристаллы еще за логин бонусы. То есть если мы сейчас подойдем к Элизабет. Где она? Вот она у нас Элизабет. Ну-ка, Элизабет, скажи-ка нам, что мы получим за вход. За вход мы будем получать в данный момент в так, это у нас получается пятый день, два кристаллика. И на следующей неделе также, на пятый день, мы получим еще два кристаллика. Далее также мы будем получать еще каждый пятый, шестой день, извините. Каждый шестой день мы будем получать пять кристаллов гарантированно. И ну, на седьмой день СССР наш билетик. Вот таким вот образом вы будете получать еще кристаллики с логин бонуса, и это неплохо. Советую копить, потому что у нас скоро, относительно скоро будут появляться годные баннеры. Первый годный баннер, на который я бы вам посоветовал бы потратиться, это Escanor. Почему не Гаутер? Да все просто. Гаутер появится в монетном магазине, а зеленый Escanor это всего лишь вызываемый персонаж. То есть это не коиншоп, и на него все-таки стоит потратиться. Далее, где вы еще сможете попробовать получить ваши кристаллы? Ну, достижения я сказал, логин бонус я сказал, донат сказал, достижение именно задачи ежедневные я сказал. Далее, что еще? Прохождение миссий на локациях я сказал, деревни я сказал, но в принципе вот у нас и все. Все моменты, которые вы должны знать, я об этом рассказал. Ну а что ж, с вами был как всегда Макс. До новых встреч, до новых видео. Пишите комментарии, понравилось вам видео. Если да, то сколько у вас кристаллов, к примеру, получилось накопить. Если у вас не получилось накопить, то тоже напишите, на что потратили, что выбили, окупилось, не окупилось. Очень будет интересно почитать. Следующим видеороликом, скорее всего, будет гайд по снаряжению, как правильно укомплектовать вашего персонажа. Так что ждите, пишите комментарии. Ну а с вами был Макс, до новых встреч, пока.